Возникла потребность поднять свои старые проекты, и ты с умным видом лезешь в свои загажнички со старыми жесткими дисками, где ты по неопытности сохранял проекты, в надежде, что, быть может, когда-то придется к ним вернуться. Переполненной уверенностью открываешь файл расширения для Cubase или для Nuendo, и видишь вот такое диалоговое окно. Ну да, ну да, пошел я нахер. И чтобы такой впредь не повторялось, я расскажу вам о своих профессиональных привычках систематизации проектов. Аллоха, соратники и коллеги! С вами блудный сын непостоянства ведения своего же YouTube-канала Дмитрий Балаки. За долгие годы работы со многими проектами я для себя выработал некоторую систематизацию ведения и архивации их. Какой же молодец! когда и при каких обстоятельствах это может нам помочь. Первое, и самое банальное, это хранение архивных проектов с последующим и успешным запуском их на более свежих системах. Второе, это необходимость передать проект другому продюсеру или, к примеру, есть запрос на передачу проекта дальше, по цепочке постпродакшена. Существует одно заблуждение начинающих пользователей Cubase. Оно заключается в том, что они из-за неопытности считают, что в файле расширения .cpr находится все, что было использовано в проекте. Данное заблуждение имеет место быть в том случае, если в проекте использовались исключительно MIDI-файлы, внутренние плагины и виртуальные инструменты секвенсора. Но если в проект был импортирован хотя бы один аудиофайл, то тут может все закончиться плачевно. Если палка разомкнется, я взлечу на воздух. Давай учить матчасть. Смотри, когда мы включаем кубейс, первым делом открывается окно Steinberg Hub, поделенный на две секции, левый из которых посвящен информации об апдейтах, новости, компании и так далее. Нам это сейчас не пригодится. А вот правое окно как раз для нашего случая. А, вот я думаю, что не открою Америку для вас, если скажу, что верхние вкладки посвящены недавним проектам в порядке их хронологического использования ранее. Далее, различными темплейтами, бережно заготовленными разработчиками Штейнберга. В последней вкладке More будут лежать твои темплейты. Если ты, конечно, уже в курсе насчет этого, если нет, то пиши в комментариях, будем решать вопросы по мере их поступления. Самое главное, в чем нам нужно разобраться в первом окне Steinberg Hub, так это нижние два чекбокса. Галочка на Use Default Location говорит о том, что Cubase будет сохранять проект в папку, назначенную по умолчанию, либо в ту, которую ты выберешь сам. Но в потоке проектов можно забыть переключить папку, и у тебя все будет складироваться в одной папке, что, сам понимаешь, неудобно. Нет. Я советую выбирать все же второй чекбокс. В данном случае будет выскакивать окно, где ты уже можешь создать новую папку и сохранить туда проект. С этим, я думаю, разобрались. Но теперь нам нужно понять, какие папки создает секвенсор и как он их структурирует. После того... Как ты создал новую папку и сохранил туда свой проект, что я советую делать сразу после открытия пустого окна проекта, секвенсор создает в этой папке как файл расширения, так и папку для аудиофайлов, которые будут использоваться в процессе работы над проектом. Но в том случае, если мы при перемещении аудиофайлов в проекте выберем чекбокс «Copy file to project folder», а также выберем чекбокс в разделе для конвертации битрейта — это необходимо в случае, если битрейт не совпадает с битрейтом твоего проекта. Также можно выбрать чекбокс в разделе «Sample Rate» по аналогии с битрейтом, но в нашем случае частота сэмплирования совпадает с частотой нашего проекта, и конвертация не требуется. Также можно разделить стереофайл на две монодорожки и попросить Cubase больше не показывать это окно в следующий раз при переносе аудиофайла в окно проекта. После этих настроек в папке Audio появится тот самый файл, который мы закинули в секвенсор, а также появятся папки, которым ссылается Cubase при построении графического отображения аудиофайла и различных манипуляций с ним. В общем, как ты мог догадаться, все, что нужно для правильной работы проекта, секвенсор держит в папке, в которую мы сохранили файл расширения кубейса. И при передаче проекта по цепочке продакшена нам понадобится вся эта папка. Но... Если мы не выставим галочку в чекбоксе Copy File to Project Folder, то при перенесении файла в окно проекта сам файл копироваться не будет в папку. Секвенсор лишь запомнит путь к этому файлу, и если придется такой проект открывать на другом компьютере, то Cubase, увы, не найдет этот файл сам, ему придется указывать путь вручную. С этим моментом, я думаю, не должно возникнуть много вопросов, поэтому перейдем к систематизации проекта в целом. Для каждого специалиста, не только в сфере масс-медиа, приятно услышать заветное ⁇ Все приняли ⁇ проект сдан. Есть! Есть, есть, есть, есть, есть, есть! Но в мучительных потугах и в куче правок можно затеряться, а то и потерять что-то. Поэтому хочу поделиться своими профессиональными наработками в плане систематизации проектов. Царь дворца! царь дворца! Ходи то, делай сюда, царь во дворца. Первым делом создается папка с наименованием заказчика. В ней создаю папку с названием проекта. До этого момента все было до тошноты банально, но дальше больше. Следующим шагом в папке с названием проекта я создаю три папки. Первая — Materials. Вторая — Projects. Третья — Tracks. В папку «Materials» скидываю весь материал, который предоставляет мне заказчик. В папке «Projects» создаю проекты в Cubase. В папку «Tracks» сохраняю финальные аудиодорожки. Помимо копирования всех файлов в папку проекта, нужна систематизация проектов и право к ним. Если быть точнее, то для каждой версии проекта создается отдельная папка. К примеру, наш проект называется «Pork». И я даю название папки в корневом расположении «Projects» по такой структуре «Название и дата». На деле это выглядит так. В таком случае, каждый новый день, когда я сажусь за работу над проектом, я создаю новую папку с таким же названием, за исключением даты. Я указываю текущую дату, например. Используя дату в обратном порядке, наши проекты систематизируются по порядку дней, которые мы потратили на этот проект. Создавая новый проект в Cubase, я указываю заранее созданную папку или создаю в появившемся окне и сразу же сохраняю проект с таким же названием, что и папка, только добавляя приписку «Версия 1». Это нужно для того, если этим же днем тебе прилетели правки от заказчика, то ты делаешь новое сохранение проекта в этой же папке, но добавляешь «Версия 2». Данный метод выручит в том случае, если спустя 10 правок заказчик скажет «Нет». Все-таки первая версия была лучше всего, но только замени вот этот пук на... И ты с идиотской, уставшей улыбкой на лице открываешь тот самый проект и вносишь небольшие правки, нежели пытаешься вспомнить, что было в первой версии в текущем проекте. Возьми за правило каждый новый день создавать новую папку и пересохранять туда проект. В таком случае у тебя всегда будет маневр для того, чтобы откатиться какой-либо версии проекта. Далее, таким же методом я вывожу версии аудиодорожек, ровно с таким же названием проекта. Так ты точно не запутаешься, какой трек какому проекту относится. После того, как благополучно сдан проект, ты решаешь его отложить в архив на всякие пожарные. То вот несколько советов, что для этого потребуется сделать. Нет, ты, конечно, можешь тупо взять папку с названием проекта, где у тебя уже все правильно систематизировано, архивировать папку и скинуть на жесткий диск для бэкапов. Но что, если я скажу? что ты можешь значительно уменьшить вес архива и быть уверенным в том, что ни один файл в итоге не затеряется. А что так можно было что ли? Для этого вам нужно лишь сделать бэкап проекта из секвенсора. Жмем файл, бэкап проект. В появившемся окне создаем новую папку. Я обычно пишу название проекта с припиской бэкап. Для бэкапа обязательно нужна пустая папка. Выбираем эту папку и в следующем окне настраиваем наш бэкап. Создаем название файлы расширения. Первый чекбокс отвечает за то, что по завершению бэкапа данный проект останется активным. Ставим галочку «Если нам это нужно», «Если нет, то убирай». Вот следующий пункт очень важен. Я думаю, ты ведь знаешь, что секвенсоры не делают деструктивное редактирование файлов. То есть можно всегда вернуться к исходному файлу. Ну или практически всегда. В общем, когда мы отрезаем файл в проекте, то мы физически его оставляем прежним. Только сам секвенсор проигрывает его столько, сколько нам было нужно. То есть мы всегда можем вытянуть файлы то, что мы отрезали в проекте. Так вот, данный чекбокс предлагает нам сохранить длину файлов такими, какие они сейчас в проекте. И тем самым значительно уменьшить вес проекта, но ты не сможешь вытянуть файл как прежде, сможешь только уменьшить. Помни об этом. Следующий чекбокс делает практически то же самое, что и прошлый, но только с функцией offline processing. Remove unused files удалит все файлы, которые не вошли в финальную версию проекта, но все так же лежат в папке проекта и занимают драгоценное место. Последний чекбокс предлагает нам не копировать в БК проект видеофайл. Я всегда соглашаюсь, так как все материалы у меня лежат в папке Materials. После того, как БК будет завершен, можно удалять старую папку с проектом, если ты, конечно, уверен в своих действиях. Папка с бэкапом будет значительно меньше весить. В ней не будет мусора и ничего лишнего. И есть 99% шанса, что проект заведется спустя долгие годы. Но это не относится к плагинам сторонних производителей, если они не будут установлены в момент запуска старого проекта. Или в случае с маком не будут поддерживать 64-битную архитектуру. То Cubase напомнит нам об этом в диалоговом окне, где будут все плагины, которые секвенсор не смог найти. И если есть возможность и желание, конечно, ты можешь установить их и завести проект без каких-либо потерь. Надеюсь, мои советы придутся ко двору. Со всеми вопросами и предложениями в комменты. Ну а мне пора. Адиос. Амигос. Создавая новый проект в Кубейсе, я указываю заранее созданную папку. Или создаю в появию. Появив то вот несколько советов для <сотор> что для этого потребуется <сотор> или в случае с маком не будут поддерживать ши-ши-чичи щичи щи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи.